Доброе утро, агенты. Неизвестный кибер недавно погрузил в хаос мировую сеть. Мы считаем, что этот террорист пытался получить доступ, найденному в смарт-очках, микрочипу, чтобы навсегда стирать виртуальные личности жертв, таким образом лишая контроль над собственными жизнями. Учитывая, насколько эти микрочипы защищены, это мог сделать кто-то из своих. Поэтому наш первый подозреваемый — компания Nimbus WebOpticus, производитель самого общественного бренда смарт-очков в мире. Сегодня, когда там никого не будет, вы внедритесь в их здание и сеть. Ваша задача получить доступ к их серверу Ферму и достать технические отчет о микрочипе. Конечно. А что нет-то? Mm -hmm. Не, на игрушка класная. Ну mm -hmm. mm -hmm. да, прикольно, Так, я спустился. Окей, okay, okay, хорошо, вы находитесь в лобби, теперь выясните, как получить доступ ко всему зданию. Так, где камера? Я тебя не вижу просто. Блин, я ведь получается тебя вообще никогда не вижу. Это ты меня видишь? Ну да. Я, блядь, проник ночью нахуй в компанию, блядь. О, что это такое? Входящая трансляция от напарника. А, вот. Принять. Загрузка нового профиля. Я теперь Джейн Парк. Хорошо, теперь направить в сторону помещения севера Майнферма. Нам тебе, наверное, было женщина дать похожа на тебя. Ну, вообще, да, надо было. А давай еще разочек. Давай, сейчас а, это. Как вы не будете, это черная. Ты черная женщина, да? Угу. Я понял. А, ты хочешь быть точно черной женщиной, или вы черный мужчиной? Нет, женщины. Что ж, не зави. А, блядь, не. А эти уже переданы, так что не вариант. Да. Понятно, Хотя я. Понял. я белый да, ты, да, ты белый мужчина теперь. Вы можете получить доступ к технологическому центру только при помощи функции назначить пта. -а, -а. а, вот, я тебя вижу. Ага, я прошел куда-то. Куда пошел-то? Куда Доброе утро, Джейми, Неожиданно так рано видеть вас сегодня. На работе. Ваша преданность ценится. Сегодня вы будете. Сегодня это будет вашим рабочим местом, мне показывают. Mm. И куда идти? А, ну... Я тебя вижу. Давай yeah. пойдем поработаем, наверное. У тебя найдешь еще тут. Нажмите Е. E. Так. Мы потом должны будем перепройти эту игру, поменяться местами. Отвечаю. Слушай, ага. у тебя ID рабочего места где-нибудь есть? айди рабочего места. Ага. А -а -а -а. Да. Ну-ка, на 011 434 посмотрю конечно угу, все взломал так отдел какой отдел да отдел э -э оператор контактного центра так, сейчас... оператор контактного... да, блять. Э -э контакт а что это такое подожди. а подожди а есть у тебя этот кредитов отдел кредитов Ш наверное маркетинга продаж у меня досмотр Сейчас, что у меня есть? Бухгалтерский отдел, технический отдел кадров, обслуживание зданий, уборка помещений, юридический скорее отдел всего, маркетинга. Скорее всего, так как я оператор контактного центра, у меня mm. три знака. Да. Так, у технический отдел кадров, обслуживание, юридический отдел марки Блядь, это же, как так называется, Звонки с предложением продаж. Иными словами, маркетинг. Да. О, маркетинг. А время встречи у тебя есть какой нибудь Нет. А, подожди, стой, подожди, я нажму на Нет, время встречи нет. Блять. Журнал звонков. Слушай, у тебя есть где-нибудь имена столов, за которыми ты стоишь? Сотрудников, типа столов сотрудников. Есть у кайди рабочего места? Блять, Оценка клиента, очки, нимбус. Отдел маркетинга 9.00. Назначена новая встреча. Отдел маркетинга 9.00. Это я тебе назначил сам. Я не знаю, что это такое. Так, подожди, а может мне надо выйти и побежать туда? Ну-ка, подожди, дай-ка проверю. Может быть, ты мне назначил встречу, мне теперь туда надо. Так, подожди, подожди, подожди, подожди. На mm. Назначь мне од... это, встречу в технологическом центре. Сможешь? Oh. Блять, еще раз попробую. Пошли. Только не в этом самом. Не в 9, а, а в 5. Же сейчас на 5 утра. В центр. 5 утра, да? Ну да, там. 5. Кстати, вы, кстати, вот уточняю, да, когда там 5 утра, 5 вечера. Да, вот вот. 512 утра. 512 Так, да. у нас 12, да? Да, да, да, 16. Давайте на 6, наверное, на да? на 5, на 515 попробуй поставить. И 30, можно. значит, самое ага, крайне Все, все на значит. так это интересно вот, вот вот теперь я получил хорошо справляйтесь продолжайте искать помещение сервера майнфрейма. так я сейчас кстати, вот здесь вот недалеко я тебе сейчас это ссылочку отправлю естественно как обычно ой я вижу как ты камеры двигаешь да да да да да да да да ты не понял но я рисую тебе сердце ах ты тварь развернулся ушел Давай, иди куда там Радиометрия закрыта. Так, ладно, что у нас тут? Третий а, этаж сервера Майнферма, второй тогда да, нам третий этаж нужно. Третий ага. этаж. Отказано. Отправь лифт на третий этаж. Бля, сейчас секунду, подожди. Ёп, а, как? Потому у Сейчас, секунду. Подвал. У меня отказано в доступ. А, вот лифты, понял. Чаще. ща, ща. просто. серийный номер нужен третьего этажа. Батюн огромный, пизда. А, а Х21 в конце? Да. Как ты понял? А, у меня потому что 10 вариантов, а все это одинаковые. На какой этаж -а -а. тебе надо? Третий. Третий. Угу. Езжай. Отказано. Уходи. В смысле? Я тебе... Давай, подожди. Ты сейчас... на комнате на первом, получается? Да. 7, 7, 5, 8, 4, 6, а, 2. Все, нашел. Все. Значит, они не одинаковые. Езжай. Вот, все, я даже сам поехал. Ты Меня сам отправил на третий этаж. Да-да-да, я знаю. Так. так. А, Научно-исследовательский лабораторий. Теперь мне, мне, нужен, мне нужен код доступа от третьего этажа. Ты Сейчас должен его где-то найти. Да, хорошо. Ир цифра. Код доступа от третьего этажа. А -а -а. Нажмите, чтобы взломать. Сейчас будешь мне помогать взламывать. Я не знаю, как Название сети Nimbus 3S защита, код доступа 24-22. 24-22. Сейчас. Да, взломал. Отлично. Пока все хорошо, но будьте осторожны за всех. Впереди множество систем наблюдения. Понял? Так. Смотри, потом... Нажмите левый шифр, чтобы бежать. Наконец-то. Фух. А... Уже 5-18. Мне не знаю, до скольки ему должны успеть, кстати. Тут же у всего. До 30 минут. А -а -а. Нормально. Думаю, успеем Да, тут немножко осталось. Пошел. Я прям как только вижу дверь, сразу бегу. Так сначала Прав... прямо. Прямо, прямо, еще раз, да, прямо. Да, да, вот. да, да, да, да. Так, все, я пришел. Скажешь, когда бежать налево. Но не открывай Хорошо. дверь. Беги брат. беги обратно, беги брат. Бегу, бегу, бегу, бегу. Не выходи, не выходи только. Подожди. Пошел, ладно. пошел, пошел, бегу, пошел, бегу, пошел. Бегу, быстро, бегу. быстро. быстро. Бегу, бегу. Куда дальше? А, все, опять около неисправной О, двери. Отлично, все. А, О, все, Господи. мне сюда, все, я проходи, понял. да, проходи. Все отлично. А, все, отлично, все, прошел. Ты прошел, ты теперь на моей так, фрейме. Сейчас. А, нажмите открыть. <coughs> Люблю просто просматривать. Все, ладно, давайте откроем замок. И там у тебя должен быть IP. Сейчас будет. <coughs> так, подключить. Ожидаем напарника. Да, отлично. Так, ожидается помощь партнера Загрузка отмычки Вверх, вверх, да ага. угу. Так Вниз опускай свою А, ага Нет, нет, нет, Это... я опускаю да, ее да. к центру так, А, там я... да, что а так? понял А, мне просто мне тянуть надо Вот, Давай. да, все Отлично <къех> Теперь вторую отмычку вот. ага. Так Ага, нет, нет, нет, убери, убери, убери. Ага, она медленно опускается. Сейчас секунду. Это. Ага. А, а я эту не могу убрать. А, только ты можешь это убрать, голубую. А, ⁇ пта. Так, я опускаю эту, потом опускаю эту. Я не успел. Да, я понимаю. Так, держись так пока что. Теперь поехал. Так. я не успел. Я не успел. Не успел да я тоже не успел. Так, ага. Ага. Ой, Блин, слишком я... далеко увел. Так. А -а -а. Ай, я просто. Ой, я отпустил а. рано. Я отпустил <laughs> рано. Я просто теперь понял, типа их можно контролировать, то в принципе. Давай. Да Подожди. Минуту, а как я не могу ее протянуть вперед? А вот ты можешь. Я вот эту а штуку я... не могу двигать слева. Я знаю, я голубую оттягивал в этот момент, понимаешь? Просто на тайминге. Опускай. Блять. Ну, короче, мы поняли, да? Да, да, да. Что-то завис. Хорошо, давай. А, у меня интернет. Да, я понял, все нормально. Давай. Отлично. Отлично. Че, интересно, третий момент еще вс ⁇ Будет вообще прям какой-то, да? А, теперь я двигаю, теперь все наоборот. А, и. А, а, не отпустил. Uh -huh. Не, ну хотя бролями а, дали поменяться, это неплохо. <сORF> да, <сORF> Ты да, да. мило с их стороны. Но, да, да. Видишь, он типа тянется по назад. Охотно. Да, да, я понял. Так, у вас That's получилось. Теперь помогите своему напарнику найти отчеты о микрочипе, Хорошо. Uh -huh. Где мне их, блять, искать? Это я не знаю, не подскажу. Так, открыть бэкдор, да? Подключение -а не -а удалось. Так, ладно. А, подожди, стоп, а чё? Так. Как я понимаю, тот автомат единственный, с которым я могу, да, взаимодействовать? Да, единственный, походу. Да, единственный. Так, смотри. А, что я вижу? Сервера майнфермы. А, виртуальная система, название Центральный процессор, оперативные Диски, подключение и IP-адрес Вот, говори По три цифры 130 30. 161 А, 130, подождите, сейчас 130, 161 211 угу. 214 Сам сказал по три цифры, сам да. такой 30 да я, <laughs> Все, да я первую единичку не услышал, да, я просто 30 услышал Все, я тут Вошел. Напарник получает доступ. Чисто знаешь, какой-то вичтокс? Все, я, я в сети. Так, запрос помощи отправлен. А как мне принять его? А, во, подожди, активировать. Так, стат статус браундмара, да, мне надо отключать? Да, все, понял. Просто включать защиту от этой самой. А. От э, вирусов и так далее. Три из трех. А, я неправильно выбрал. Давай еще Подожди, это я тебе должен сказать. Это я тебе должен сказать, что тебе надо выбрать. Так, давай. IP 130. Не, мне не надо, потому что... Уже не надо? Сразу картинку или что у тебя там выбирать надо. У меня тут, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, двенадцать, тринадцать, пятнадцать. Слева это как солнышко выглядит. Типа обладка и три точки Ой, блять, как это сложно! Именно слева. Так, слева как солнышко, но за Именно место полосочек. Просто идут... одна полосочка, без центра. Одна полосочка. Подожди, да я еще одна полосочка без центра. Бля. Короче, смотри, представь, ребенок нарисовал солнышко, как он же кружочек делает, и просто палочки. Не угу. стрелочки, палочки, да, да, да, не треугольнички. Понял. Вот, это с левой стороны находится ага. три палочки. Внутри, а с... соответственно, нет там прозрачной. Ага. А справа? Справа кружочек, и внутри него еще один кружочек, тоже с палочками. И внутри Стоп, него центр. Подожди. Типа... подожди, кружочек, в кружочке еще палочки. кружочек в кружочке еще палочки. Сейчас я ищу примерно. Внутри кружочка бублик. Да, ну сейчас... половина Я ищу подходящую с левой стороны солнышко. Так, внутри бублик и справа тоже полосочки, да? Да. Так, я кажется нашел первую. В смысле первое, второе уже? Это первое. Смысле Все, а, первую ладно. я отключил. А, ладно, тебе видимо виднее. -то а только отключим. одну надо было отключать, все я понял. Угу. Так это же будет следующая мини-игра? Да. Один антивирус мы отключили, потому что. Соединись. Касперский? Или Аласт? О, мини-игра, да. А, вот, я иду к ней все. Антивирусный именно... карантин. Подозрительный элемент. Восстановить. А как мне что делать-то? Подозрительный файл, обнаружены во время проведения процесса чистки. Так, ты что делаешь? Ты ничего не делал? Я, я не знаю. Удалить подозрительный элемент, восстановить элементы сети. Что надо сделать? Так, ладно, давай, допустим, восстановить. А, у меня тут какой-то кружочек есть. Кажется, я понял, как его направлять, да? Да, я понял, как его направлять, все. Так, обратно. Обратно он не пойдет, я понял. Может быть, этот кружочек это я? Может быть. Ну-ка вниз попробуем. У меня еще... У меня сейчас, короче, я не двигаюсь, смотри. У меня сейчас есть четыре двери. И в любую из них я могу зайти. Одна из них синяя. Ага, я понял. Я а... через к синей двери. А можешь ресетнуться как-нибудь? Нет, не могу. Сейчас, подожди, да, я, я могу это сделать? А, подожди, или могу? Сейчас, подожди. О, стоп, подожди. направо, Всё. направо, reset. направо. Это направо откуда? А, а это напротив синей двери. Это напротив синей двери. А, Ну-ка, попробуй. Хорошо. Да, направо. Нет, а теперь назад вернись. Блин. Ну. Блядь, нет, ты не туда пошел. Я как Блин. Вот. Вот сейчас ты правильно пошел. И тебе нужно еще раз обратно вернуться. А это где на... смысле обратно еще Сверх. Вверх. Вот смотри, у тебя справа получается, если правильно я понимаю, то синяя дверь. Да. А значит тебе И... нужно от синей двери, и смотреть на неё, то налево. Okay. Так, а теперь все правильно. Если ты сейчас посмотришь на синюю дверь, которая, скорее всего, находилась слева от тебя до этого... Нет, она передо мной находилась, но тут стена, а не дверь. Попробуй повернуть направо, подожди, ну-ка. А теперь вернись, опять туда же, откуда пришел. Ты же понимаешь, да? Нет. Это... Я ничего не понимаю, честно. Да, я понял. Где... <с а, <с у тебя сейчас нет. только один проход, да, есть? А, а, два. Слева и справа. А нет, да. Один. Тебе да, в один. него. Тебе в него. Проход. Да, проходи. Да, мне будет тяжело тебя провести. А, ты сейчас видишь синюю дверь, правильно? Перед собой. Да. Пойди налево. Так. А, ты сейчас видишь синюю дверь, правильно? Да. Тебе опять налево от нее. Стоп. Отлично. Это... А мы прошли? Да. Отлично. Бля, это было сложно. Непонятно, но да, очень да, интересно. Да, да, да, да. Ой. Я еще. очень хочу погреться тебя. Так. Ч и что, драж? А система и страж используют машинальное обучение для идентификации вирусов вредоносной программы хакерских элементов. Находится... Блять, подожди. Сейчас время идет. К ну, у тебя есть какие-то фигурки, назови. Я, я, я, я, не знаю, я не знаю, что у меня. А, кружочек и как джашина. Перевернутый. Все, все, все, я сразу же на него нажал, даже тебя не спрашивал, отвечаю. И все работало. А, нет. Не оно. Еще раз? Еще раз, да. Я отвечаю, прямо его увидел, я говорю, это он. Хорошо. Пока ты там думал, Подожди. А, треугольник в правую сторону и три крышка слева. Четыре секунды. Все, все, все. Ладно, ничего страшного. А, я успел? Я вроде успел. Четыре секунды. Три, две, одна. У а? меня все пролетело, типа. Все. Да, доступ Бой. получен, да, всё. Да, Блин, ну значок Джошина. Я такой, я его увидел сразу нажимать. Я такой, знак Джошина. Так, консоли, Майнферна. А. А, ну это сканирование файлов пошло само. Да, я сканирую. Блин, офигенная игра. Ой, слушай, тут дзип нужно, нам надо скачать. В смысле, минута? До встречи? 5.29, да. Ёп, просто, мы не успеем же. Передача отчет в подтверждена. Или... подтверждено. Давайте закругляться. Все. Внимание, напарник ожидает извлечения. А, я иду, иду. Извлечь. Извлечение в процессе. У меня из О, нет, нас однажды. Выбирайтесь оттуда, живо. А, ну просто 5:30, все правильно. Уходите из здания. А куда бежать-то? Ну, не знаю. Назад, а, подвал выход, все, нашел. <говор> молодежь а почему вниз то сразу -то? а мы успели на надеюсь данный то спиздить мы чуть-чуть не, не успели с тобой все-таки видим да но что будем перепроходить здесь блять на это было охуенно. я прям чувствую нас реально ставлю какими-то этими чемпионами шпионами там да я уже сам хочу за тебя поиграть если честно но в подвале? да я в подвале на минус первом бегу а уже да я при будет платно так, это Кам... что за пулемет? Блять, блядь, он по мне не стреляет, торопись, не, торопись. Я ебучий, я не торопись. Не торопись. Я от него бегу. Я Не торопись. Стой, стой, стой. Подожди, подожди, ты да подожди. Дверь, дверь откроешь? Я стою, жду. Ой, он стреляет, блять, Нихуя себе. Ой, ёб твою мать. Только жалко звука выстрелов не хватает, если честно. Ну-ка, выйди. Куда? Ну, куда не просто выйди. Он меня чуть не убил. подожди а ты стреляешь из него, да? Да. Ой, ой. Я убил меня, блин. Я не думал, что так можно. Ты же сейчас сразу... я взломал. Да. Да, так, как я понимаю, чем мне нужны очки виртуальной реальности, да? Так, встроенное приложение Лов предназначено для технических специалистов, скачать, конечно. Так. Так, у меня есть теперь очки. А, теперь смотри, стреляй. А, вот видишь, где я? Ну да. И вот, вот стена передо мной. Да, да, да, да, да, да. И теперь смотри, где я сейчас. Наверх, Хорошо. выше меня, как вот как моего роста выстрели туда, как вот еще одного, вот чуть чуть правее, еще чуть правее, чуть левее, выше, еще чуть. Отлично. А. О, все. О, индружник. О, ты, фига себе, мы Где? увиделись. Где? И ты Где? меня так на лодке. такой лодке? Ты что дружку не видишь? Нет, я не вижу. Я все в камерах также. Выберитесь вместе. А, все, выход. Так, ну все. Видимо, а мы списали данные, быть. кстати. Отлично. Ну, вс... а вот все третья миссия. У меня интро не было, кстати. Ну потом на видосике посмотрим, если что.